Да-да, ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в космических инженеров, как видишь, мы снова прилетели на Землю из космоса, да, нас нашей космической станции Мир, которая находится вот где-то там, на одном из этих астероидов, которые даже видно отсюда, да, невооруженным взглядом, прилетели мы сюда, конечно же, за ресурсами. Если кто не в курсе, это станция, это база под кодовым названием «Рассвет». Здесь мы и начинали наше большое долгое выживание на этой планете. Вот тут вот мы, собственно говоря, и конструируем все наши машинки. Вот с этого цеха, можно сказать, вся история базы «Рассвет» и начиналась. Пойдем, я тебе покажу, что у нас здесь имеется. Да, вот эта машинка Машинка под кодовым названием Вепрь. Мы на ней пробовали, добывали первые ресурсы, которые из которых со временем потом все это дело и выросло. Вот она первая перерабатывающая станция, которая состоит у нас из сортировщика маленького э, карго-контейнера, одного, значит, переработчика, а точнее даже очистителя льда и, собственно, комплекта для выживания. Это своеобразный у нас гараж, где мы планируем наши задачи. Да, вот здесь есть специальная доска планов, что мы должны сделать и что мы уже выполнили. Но многие из этих пунктов уже у нас выполнены. Вот это у нас, можно сказать, самый главный мозг для всех наших узлов. Для информационных нашей базы это конкретно вот такие вот панели да информационные, которые указывают, сколько чего у нас есть в наличии. И так далее. Здесь у нас находится подъемник, к которому мы можем подключить любую технику. Э, и просто-напросто э, произвести какой-то первичный, не знаю, на ней э, ремонт. В целом, друзья, речь сегодня пойдет у нас о том, с какой целью мы сюда прилетели. Да, как я уже и говорил, мы сюда прилетели с целью, чтобы, э, чтобы забрать побольше ресурсов. Значит, погода испортилась у нас еще как специально. А, прилетели мы сюда вот на этом вот аппарате под названием «Орел». Да, именно так я его окрестил. Именно он у нас является сейчас неотъемлемым связующим звеном между землей. И космосом. Вот на одном из этих астероидов расположилась наша база, на которую мы и полетим, но только немножко попозже. Сейчас мои задачи следующие. Я постараюсь здесь забрать кое-какие важные ресурсы. Некоторые из них мы уже начали загружать, а конкретно мы прилетели сюда за кремнием и мы прилетели сюда за золотом. Именно этих компонентов нам не хватает для того, чтобы можно было там уже в космосе крафтить все необходимые элементы, для сборки космического нашего а, звездолета Как его еще пока крестить я еще не назвал Но в следующих будущих моих сериях Конечно же непременно тебе продемонстрирую Что еще есть на нашей вот этой вот базе а, рассвет Во-первых у нас здесь конечно же есть батарейная комната Она вот здесь у нас находится ее плохо может быть видно, но пойдем в деталях сейчас посмотрим, что у нас тут имеется. Батарейная комната это, можно сказать, сердце базы, которая снабжает нашу базу электричеством. Да, именно вот здесь у нас скапливается, в этих четырех батареечках. Как видишь, у нас батареи сейчас разряжены наполовину. Для того, чтобы их подзарядить, у нас всегда имеется система управления всеми этими батарейками. Она выведена вот сюда. Здесь у нас необходимый пульт, с помощью которого мы можем регулировать мощность заряда наших батарей например как вот ты видишь здесь да у нас 4 двигателя сейчас стоят на нашей базе они находятся вот здесь вот если мы будут немножечко пройдем 4 водородных движка у нас здесь находятся, которые отвечают за пополнение электроснабжения то есть стоит нам подойти к этому пульту и понажимать на нем вот на эти вот кнопочки мы, как видишь, запускаем. Первый двигатель пошел, он приносит нам э, в нашу копилочку аж целых 5 мегаватт э, заряжаемой мощности. Тут хотя показывается почему-то 4,5, не могу сказать с чем это связано. Может быть где-то какие-то потери у нас существуют. Но, тем не менее, батарейки начинают заряжаться гораздо быстрее. Да, на этом дисплее мы видим общее потребление и общую зарядку. Все достаточно удобно и а, более-менее просто. И здесь у нас есть также кнопочка, с помощью нажатием на которую мы сможем активировать все сразу 4 турбины, 4 двигателя на определенный период по времени. По слева и справа у нас стоят таймеры, которые запускают цикл. И как только у нас определенный цикл закончится, автоматически отключатся все наши э, двигатели. Да, вот такую вот удобную комнатку я сделал специально для э, управления электроснабжением нашей базы. И для отслеживания точного поступления или же расходования электричества. Да, вот такие вот дела. Ну что ж, пройдем дальше, покажу, что у меня еще появилось на этой базе. Э, именно ввиду того, что мне необходимо сейчас быстренько обрабатывать и... Перерабатывать необходимые руды в металлы я поставил здесь, на этой базе. На... Здесь, здесь, значит, у нас цехи переработки. Еще один очиститель, он очень хорошо здесь вписался, я специально для него давным-давно уже припас местечко, вот рядом с первым, да, ряд, раньше у нас стоял только вот этот один, мне его, естественно, стало недостаточно, потому что сейчас нам нужно переработать большое количество золота, кстати говоря, 16,3 тысячи руды осталось золотой, мы сейчас с тобой как раз-таки слетаем еще за одной а, партией, покажу, на чем мы летаем а, за золотом. Да, ну и здесь у меня также стоят сборщики, которые работают у нас симметрично, а точнее синхронно. Это все позволяет мне быстро, максимально а, запасаться теми или иными ресурсами. Как видишь, у нас здесь стальных пластин навалом. С ресурсами у нас пока здесь, именно на этой на наземной базе, проблем никаких нет, в том числе и с водородом. Да, у нас тут стоят большие водородные танки. Давай мы сейчас летаем за золотишком. Наша основная цель это накопление а, золотишка. Как мы видим, у нас уже 860 золота присутствует в копилочке. Нам нужно Нужно больше а, полутора тысяч, как минимум, увезти с собой туда а, наверх. Почему именно я предпринял такое решение, что золото лучше всего подтянуть с земли? Да потому что там в космосе у нас пока что нет нормальных разведанных а, мест для всего этого дела. Да и производственные мощи в космосе у нас на нашей станции пока что оставляют желать а, лучшего. Именно поэтому мы и собрались сделать тот самый большой звездолет, на котором мы потом будем летать за большими партиями а, тех или иных ресурсов. А пока этого нет, самый ближайший вариант нам, конечно же, спуститься просто-напросто на землю и пособирать ресурсы здесь. А собирать нам будет помогать вот это вот наше новое грозное устройство под названием Майнер. Да, именно так его окрестил создатель, а именно а, я. Этот бур... Буровик позволяет нам с неистовой скоростью добывать те или иные ресурсы. Ну и давай сейчас его, конечно же, мы протестируем. Садимся в кабину этого, значит, майнера. Здесь мы можем наблюдать различные показатели. Да, сколько у нас груза в нашем устройстве, насколько у нас заряжен и так далее. И этого нам вполне достаточно. Так, сначала отключаемся от коннектора на шестерочку, а потом запускаем движки на пятерочку. Тадамс, все вроде бы запущено. Запуск произошел... На ура. Как раз у нас закончился дождичек. Очень хорошо. И мы с тобой выдвигаемся. Для того, чтобы отправиться на поиски золота В данный момент оно нам очень сильно нужно У меня уже здесь разведована жила Я не просто так поселился Именно в этом месте и организовал Именно здесь эту базу Это все потому, что здесь недалеко У нас находится месторождение Вот там, если подальше мы пролетим Там у нас, по-моему, залежи серебра Или же еще какого-то ресурса Я уж точно не помню, но какой-то ресурс здесь точно У нас имеется, помимо льда Если мы вот сюда вот сейчас подлетим То, наверное, мы Обнаружим здесь что-то еще. Я помню, здесь копал то ли серебро здесь на большой... А, да, вот, друзья, здесь у нас тоже золотишко находится на большой а, глубине. Да, здесь, по-моему, я очень глубоко бурился для того, чтобы а, посмотреть, что там у нас под пластами льда находится. Там, по-моему, у нас имеется серебро, а вот здесь у нас находится а, золотая жила. Я уже ее разработал немножечко, подъезд к ней. Давай мы сейчас с тобой слетаем и немножечко накопаем, сколько нам необходимо. А точнее полностью забьем наш а, буровик золотом. Самое главное на этом буровике, на майнере Это всегда держать горизонт Потому что боковых каких-то операций Боковые движки на нем слабые Поэтому лучше всего всегда сохранять горизонт И тогда получится его эксплуатировать Как нужно Стоит только завалиться сильно влево Или же сильно вправо Мы рискуем тем, что мы здесь просто-напросто И останемся в этой канаве И без, до без дополнительной помощи, к сожалению, не выберемся Ну что ж, вот таким вот образом, да, подлетаем Вот оно золото, да, собственно, ты видишь пласт У нас за, э, здесь расположен такой вот, знаешь продолговатого типа, и мы сейчас как раз-таки его и будем добывать. Ну что ж, сейчас забьем коробочку и полетим обратно. Задний движок у меня один не функционирует. Ты посмотри, что такое с ним случилось. Давай мы с тобой сейчас посмотрим. Похоже на повреждение до да, заднего двигателя. Ну-ка, давай сейчас проверим. Так, ага, мы подбили двигатель, все понятно, друзья, все понятно, основная проблема так осталась, да, я смотри-ка, как ой, что творится, а? все-таки, да, немножко я пока в процессе работ зацепился задницей, да, это вот сейчас, скорее всего, при ударе и покоцал один из движков, надеюсь, на трех движках а, мы вывезем, вылетим, ведь у него на тягу стоит достаточно их много, да, я надеюсь, что мы все-таки справимся сейчас с этой задачей, давай будем потихонечку а, вылетать. Почему тогда у меня не отображается на дисплее, что у нас покоцана часть? Да, на трех двигателях справляемся. Мы вылетаем, вроде бы, без проблем. Ну, надо бы долететь еще до базы. Вот таким вот образом, да, у нас происходит добыча золота и вообще каких-то других полезных ископаемых, рут, да, с помощью вот этого вот эм, здоровенного майнера. Все, друзья, привезли мы партию золота. И партию камня Вот таким вот образом есть специальное посадочное место Да, у нас для этого буровика Вот здесь оно находится на крыше Как раз таки того перерабатывающего цеха Цеха, в котором мы сейчас с тобой недавно были Все ресурсы, они у нас попадают в самый центральный контейнер Который находится вот в этом вот помещении Тоже в перерабатывающей комнате В очистительной комнате ее так назовем или же просто цех переработки Вот он, друзья, контейнер, в который мы складируем все наши ресурсы Здесь у нас, как видишь, уже золото перегрузилось Из нашего, как говорится, бура суда И мы вот здесь можем спокойно это на дисплейчике наблюдать 34 тысячи, 36 тысяч золотой руды у нас имеется Я думаю, что этой партии будет вполне достаточно Для того, чтобы уже после очистки ее Загружать наш с вами челнок и снова выдвигаться в космос все, молотящий двигатель мы выключили, можно немножечко подварить вот эту вот покосанную обшивку, чтобы она смотрелась более-менее нормально. И что-то мне подсказывает, что мы еще могли в процессе от этого удара покоцать, но думаю, будем уже в процессе разбираться. Раньше я добывал ресурсы, используя вот этот вот свой универсальный дрон под названием «Уна». Я им и сейчас пользуюсь, когда мы работаем, значит, на космической своей станции. Но теперь уже гораздо реже, потому что эффективность работы вот с этим буром гораздо лучше. Чем а, вот с этим Поэтому данный дрон у нас используется На более ранних этапах развития А вот тот бур мы уже сконструировали Специально, чтобы а, Большими партиями, что ли, привозить а, Различные ресурсы на нашу базу Также с помощью него мы можем перевозить сюда И лед Дворил я наконец-таки все вот эти опорные столбы на которых, мы стоим, на которых и стоит именно весь завод мой ну и так более-менее прошелся, подкрасил кое-где, да, привел, что называется, завод в более-менее надлежащий а, вид. Сейчас планирую я расширение сделать на свою солнечную панельку. Это расширение будет заключаться как минимум в добавлении еще одного ряда вот таких вот солнечных панелей, потому что одна у меня не справляется. Я, наверное, сделаю так же, как у меня сейчас сделано в космосе. Там в космосе у нас панелька, состоящая из восьми таких солнечных э, панелей, поэтому думаю, что в ближайшее время мы, скорее всего, этим и займемся. Нам нужно расширяться, потому что энергопотребление у нас увеличивается у этой нашей базы. Да-да-да, а вот энерго... Поступления у нас стало гораздо меньше Поэтому мы сейчас сделаем все возможное Чтобы это исправить Так, раз И с этой стороны у нас будет два Вот таким вот образом И то же самое мы сейчас проделаем Вот с этой стороной Да, сюда мы ставим, значит, одну и с этой стороны мы ставим другую солнечную панельку. Да, это для того, чтобы у нас все было с электричеством нормально. Это у нас все-таки солнце, у нас все-таки несекаемый источник энергии. Единственный ее минус в том, что вот эта система, то что ночью, мы, можно сказать, и остаемся практически без поступления электричества. Слишком много вот таких вот ветряков ставить не хочется, да, делать там какие-то гигантские ветряные фермы. Я думаю, что это не совсем будет эстетично Я вообще хотел оставить только лишь вот этот вот один ветряк Но потом в процессе для того, чтобы сделать независимое энергопоступление Вот на этот вот блок я поставил вот этот вот ветряк Скорее всего, и в ближайшее время я его демонтирую И у меня будет всего лишь один ветряк Ну и, конечно же, солнечные панельки Солнечные панельки, на самом деле, смотрятся как-то более эстетично, чем ветряки Ну и что, начинаем проваривать потихонечку так, мне сказали, что у меня запас топлива на исходе, срочно летим на подзарядочку, иначе мы разобьемся, вы посмотрите, что творится, я чуть было не разбился, да, такое иногда бывает, когда не прислушиваешься к голосу женщины, которая предупреждает тебя о всевозможных проблемах, что сейчас, собственно, и произошло со мной, так, ладненько, давай мы с тобой сейчас зарядим и баллончик тоже наполним, и полетели дальше строить. Но достраивать и настраивать все это дело мы, естественно, будем уже как-нибудь э, за кадром. На сегодня это пока что вся информация, что я хотел тебе продемонстрировать. Что ты, зритель, думаешь по поводу нашего выживания и прохождения космических инженеров? Пиши, пожалуйста, свои размышления в комментариях, и мы с тобой непременно все это дело обсудим. В братишки братишке Scratch есть отличительная особенность отвечать на совершенно все комментарии, которые ты мне напишешь. Ну а ты и дальше продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся про продолжение, конечно же, следует.